я вам решил показать свою игру и это не то за... так называется эта игрушка это непростая это не... непростая такая нормальная игрушка и сейчас мы будем в нее играть вон семечка можно ее удобрять или полить. А вы можете поставить лайк, чтобы ей, чтобы можно заснять вторую часть этого видео. Ладно, давайте я ильич. Цветочек. <звучит> <звучит> так что... Сейчас будем готовить... Сейчас было угарно. Ладно. Муха убить и ей поставить. Может ну, а. а, это вот это будет это я забыл. Как бы... Как <связывая> у <связывая> <связывая> что он опять там и живет. Ладно, Ты охерела, что ли? Так, уф. Мухи же... Как мухи могут есть говно? Вот такое говно. Ладно. Давайте мы будем на этом заканчивать. Если вам понравилось это видео, всем удачи, всем...